Но на эту сцену я хочу пригласить свою соведущую, замечательную, неповторимую, Ленушу. Встречаем, друзья. Спасибо, я всех приветствую. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые участники. Сейчас я прочитаю для вас свои авторские два стихотворения. Маэстро. Давай убежим с тобою в закат В лучистые добрые дали Где солнце огромное светит в сердцах Где счастье повсюду с нами Как дети кружимся мы в летнем дне И за руки держимся крепко Бежим, улыбаясь, как в детстве в мечте Не думая, что будет завтра Благодарю, и еще одно стихотворение для вас Ковер из листьев под ногами Шурша листву, иду к тебе Хочу сказать, что я скучаю Знаю, и ты скучаешь обо мне Та осень вечно будет с нами Красивый листопад любви Хочу сказать, что не забыла Прикосновение твоей души. Спасибо. Хорошего вечера.